база база я озеро прием Слушаю. нам дрова то нужны для костра, да ну, понял Тут я маленько нашел принесу если чё золотой золотой да самый настоящий вот друзья смотрите еще один такой же крупный карасик ну вот, немного сходили, порыбачили, начинаем готовить уху. Уха у нас простенькая, ну, обычный супчик. Картошка, морковка, лучок, немного манки и рыба. То есть вот я чищу картошку, вдруг он чистит морковочку, лучок нарезает. Нам на троих хватит 4 картошины, мелко рубить ее не будем, то есть будут там хорошенькие кусочки. Морковка для ухи также готовится не мелкими кусками, ну, а примерно так вот на четвертинке рубится. Ну, а лучше чтобы он в ухе можно сказать чувствовался но не ощущался вот такими вот кусочками порубили картошку ждем когда закипит вода так вода закипела в первую очередь закидываем туда картошечку ну и для тех, кто не любит лук, специально вот мы также его порубили на мелкие-мелкие части, можно сразу же его закинуть, чтобы он разварился и от него ничего практически не осталось в ухе. Зато вкус будет отмен. Теперь ждем закипания и продолжим дальше. То есть, когда водичка закипела, сразу же добавили морковочки и немного подсолили. Рыбу мы еще поймали судачка ночью, карасиков с утра, поэтому их немного просолили, чтобы они не испортились, вытащили жабры. И вот прошло где-то около 20 минут, после того, как у нас кипит все, морковочка, картошечка, лучок, добавляем рыбешку туда. Ну вот, закинули рыбу, сейчас это все еще покипит, когда рыба будет практически готова, еще будем добавлять одну столовую ложку марки. Вот. Прошло еще 10 минут, теперь можно смело добавлять манку. манки добавляется чуть-чуть, чтобы была немного крошка. Именно в самой ухе это делать обязательно. Уже смотрите, какая красота получается. Ну вот и все, друзья. Извлекли рыбку из ухи, пока она не развалилась. Здесь еще пару минут кипит, и можно смело и вкусно кушать. Как обычно делают там охотники-рыболовы, можно еще сюда опустить головешку, чтобы был запах дымка. Ну, мы этого не делаем, как бы считаем это лишним. Друзья, я готова ушиться. Поверьте, это, наверное, один из лучших рецептов и самых простых. И под домашний самогончик это все так шикарно выглядит масло так что если кому-то этот рецепт был неизвестен берите на заметку всем спасибо за просмотр и всем пока